Следующий вопрос, который я хочу вот осветить в объеме вот учения семьи, это вопрос родовых отношений. Родовые отношения в нашей стране ⁇ это тема особая. Мы вообще во многих вопросах, вопросах идем своим путем. Здесь мы тоже. Нагородили много. Подрезали корни несколько раз. В свое время, тысячи лет назад, было большое подрезание корней, когда крестили Русь. Славянские корни тогда были обрезаны очень мощно. Много кровавых событий было тогда. Не желающих менять свою родовую какую-то родовое представление родовое мировоззрение на новую религию, то есть было очень сильно вырезано, в том числе ушла в небытие грамота славянская, многие традиции ушли. Это было одно обрезание очень мощное. Постарался в этом вопросе и Петр Первый в свое время, переделывая Русь под Европу. Там не только бороды обрезались, там еще более глубокие вещи происходили. То есть тоже серьезный был удар нанесен по корням. Но и, пожалуй, сравнимое с крещением. Обрезание произошло во время революции, когда шли брат на брата, когда разделили семьи, роды, иммиграция, гражданская война, репрессии, когда дети отказывались от своих родителей, переписывали свои родословные анекдот того времени заполняет анкету и пишет я сын крестьянки и двух рабочих ну для пущей такой знаете пролетарской да, ценности вот к чему приводила поэтому те события действительно очень много что он творили а возьмите новостройки целина бам освоение Севера и прочих новостроек, разных ГЭСов. Ведь уезжали, по комсомольским полчевкам уезжала молодежь, оставляя родовые гнезда, корни. Часто на этом все и заканчивались, уехали и забыли. То есть очень много в нашей стране было сделано для того, чтобы родовые корни были забыты. И действительно, раюсь богато Иванами, не помнящими своего родства. Эта тема важная. Эта тема важная. Но нет худа без добра. Ничего не происходит просто так. Ничего не происходит случайно. Что-то в этом, в этом вопросе, в вопросе уничтожения корней, что-то есть и положительное. А что же положительное можно найти в этом вопросе? Как вы думаете? Расширить кругозор, то есть вывести за пределы рода. Действительно, род очень часто ограничивал человека. И сильные родовые отношения тормозили развитие. Род управлял молодыми. Без решения рода часто человек не мог жениться, обучаться, строить свою жизнь. А род не всегда был прогрессивен. Чаще всего он был все-таки консервативным. И родовые отношения тормозили эволюцию. И поэтому создались такие условия, в которых и происходило вот такое вот обрезание корней. То есть, когда род уж слишком сильно цеплялся за свои традиции, за правила, нормы, морали, законы, то приходилось силовым методом решать этот вопрос. То есть, есть, видите, здесь такая сторона. Это надо учитывать. И вот то, что я рассказал, это важно и сегодня. То, что сегодня очень многие не могут найти этой важной тонкой грани взаимоотношения со своим родом. С одной стороны, если уйти от рода, то потеряешь приток родовых энергий. А родовые энергии, это очень важные энергии в развитии и реализации человека. Материальная сфера построена как раз на реализации родовых энергий. Когда не выстроены родовые отношения, когда плохие отношения с родственниками, то человеку трудно реализовать себя в материальной сфере. Это одна крайность. Другая крайность, когда человек тесно связан с родом и род всячески вмешивается в его жизнь. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестра советуют, командуют, заставляют. В результате, у человека снова нарушается гармония жизни. Он не самостоятелен Да, род помогает, но помогает жить серо. Старается человека загнать в рамки своих представлений о жизни. Вот мы, так, вот мы так жили, вот живи и ты так. Это другая крайность. И вот найти вот эту грань, очень важную, тонкую грань, Пройти по лезвию бритвы в этих родовых отношениях непросто. Причем здесь еще одна сложность, очень важная сложность, которую надо тоже учитывать. Все меняется в этом мире, все находится в динамике. В динамике сами родственные отношения, в динамике люди, рода, в динамике находится общество, время, другое, энергии другие. То есть кругом происходит изменения. И поэтому родовые отношения нужно всегда выстраивать в этой динамике. Нужно держать руку на пульсе и строить родовые отношения с учетом всех вот этих переменных. И это непросто. вот здесь можно выделить три таких основных этапа в развитии родовых отношений. Первый этап. Первый этап. Нужно осознать важную роль рода и попробовать восстановить отношения со всеми родственниками. Это первый этап. Восстановить отношения на разном уровне. Где-то встречи, разговоры, где-то телефонные звонки, письма. Где-то уровень поздравлений на день рождения по праздникам. Но это уже контакт. Это уже какие-то посылы. Это уже какое-то энергетическое взаимодействие. Попробуйте быть интересными для общения. Попробуйте ну, вот сейчас все послушайте, вы найдете свое видение в каждой ситуации. То есть постарайтесь выяснить, увидеть, узнать своих родственников и увидеть, кто из них чем дышит, у кого какое мировоззрение. Вот первый этап для этого и служит. То есть вам нужно проверить все, что есть в вашем пространстве, и посмотреть. Может, как раз троюродный окажется наиболее интересным для решения вот следующей задачи, второго этапа, понимаете? То есть посмотреть. Но еще раз здесь говорю, здесь важно, важна золотая середина. Не напрягайтесь сильно, не перенапрягайтесь, лучше так сказать. Напряжение, усилия должны быть адекватны результату. Сейчас, когда вы весь все этапы пройдете, вы поймете и увидите, как формировать эту золотую середину, как ее устанавливать. То есть вот первый этап нужно выяснить все возможные, всю возможную информацию о роде. В том числе можно и вглубь посмотреть но тоже не старайтесь особо некоторые копают там находят на какого-то там на десятое колено выходят запрашивают какие-то э, специальные там вот сейчас существуют фирмы на мой взгляд много из них левых вот это чаще всего мода не следуйте моде насколько можно опять же не переусердствуйте есть более важные дела, и энергию нужно вкладывать туда, где есть отдача. Хотя какие-то знания, которые можете получить, постарайтесь получить. Это первый этап. Второй этап. Когда вы составили картину своего рода, увидели весь свой род ну, в том виде, в котором вы сейчас его можете увидеть, вы определите, кто из членов рода готов вас слышать. Потому что второй этап заключается в следующем. Нужно помочь роду, Принять и осознать новые знания. Нужно помочь членам рода перейти из состояния человека разумного в человека осознающего. То есть кто готов? Отец ли, мать ли, братья ли? Ну и так далее, дальние или родственники. Неважно. Чем больше вы найдете в, своем, в этом пространстве родственников, которые готовы откликнуться, хотя бы прочитать какие-то книги, в частности, материнскую любовь, это просто вообще нужно сделать подарком номер один для всех своих родственников. Пусть почитают, пусть хотя бы какая-то одна светлая мысль проявится в голове родственника, это уже вам плюс. Это уже процесс положительный. Вот это второй этап. То есть постараться помочь наибольшему числу родственников осознать какие-то знания, помогающие им стать более счастливыми, более мудрыми. Так вопрос-то в чем? Мы не нас. Вы знаете, за это задача рода вашего непосредственно, она очень... Поэтому найдите какие-то способы, донесите, найдите варианты, чтобы достучаться мягко, нежно, где-то, ну, разными способами. Но это целая... Это труд, большой труд, но его необходимо совершить. Но здесь имейте в виду, здесь есть определенные границы. Люди из другого рода глотают. Да, да. да. Дело, в общем, дело в том, что вы прекрасно знаете поговорку «в своем отечестве пророка нет». Это сказывается, вот это, она действует, эта поговорка, и в этом вопросе. Действительно, родственники с трудом воспринимают вот какие-то свежие мысли, мудрости от своего же члена этого рода. В этом-то и сложность задачи, но в этом-то и ваше, ваше достижение. Смогите донести, решите эту задачу. И тогда, и тогда вы очень многого добьетесь. Особенно в тех родах, где вопросы родовые, проблемы стоят остро, где много нерешенных вопросов. И поэтому там особенно нужно потрудиться. Дело в том, что вкладывая в родственников, вы вкладываете энергию. Как говорится, в самый несгораемый банк, который дает самые большие проценты. Постарайтесь как можно глубже, как можно шире донести им знания. Но здесь очень важный момент. Родственники слышат особенно хорошо тогда, когда вы уже эти знания реализуете в своей жизни. Личный пример, да? Личный пример здесь самый важный показатель. И когда вас не слышит, нужно сказать, я сама или я сам этот вопрос еще недостаточно решил, раз меня не слышат. Слышат тогда, когда вы решили эту задачу. Поэтому.. Наткнулись на стену, значит я еще не готова перепрыгнуть это препятствие. Работайте со своей семьей, работайте со своим мировоззрением, работайте с собой. Но в этом направлении, в направлении рода, надо трудиться, внести как можно больше светлых знаний, светлых мыслей, нового мировоззрения в пространство своего рода. Это вам окупится сторицей. Это второй этап. Этот этап наиболее сложный, но и наиболее важный. Посеять семена разными способами. Можно озимые заложить. Подождать немного, весной придете, потихонечку уже раз таки пошли. Польете, дальше пойдет. То есть используйте все возможные способы. Все возможные способы. Идите через здоровье. Многие через здоровье можно достать. Может там с Малахова начать. Пусть хотя бы там клизмами сначала займутся какие-то оздоровительные практики, что-то им найдите, подберите какие-то методы для конкретного человека, у которого какая-то конкретная болезнь. Пусть попробуют, потом другое включите, уже побольше какой-то энергетики, каких-то духовных знаний. Кап-кап-кап, потихонечку все состоится. Я просто знаю эту работу. Я проводил ее. Знаю, что это такое. Это решаемая работа. И главное, все это делать с величайшей любовью и уважением. Помните, с чего мы с вами начали эту тему рассматривать? Главное во всем этом построить добрые, уважительные, любящие отношения. То есть, если вы хотите принести знания, а не построить отношения, то знания могут быть не приняты. А вы построите сначала отношения, добрые, уважительные, любящие. И тогда в эту почву этих отношений зернышко-то и одно сядет. Может быть, строит потратить день на то, чтобы просто говорить о его делах, там, вопросах и так далее, и так далее, и так далее. А в конце капельку чего-то нового. Вот таким образом и решается эта задача. У вас получилось? Конечно. Ну вот с мамой, например, пять лет труда, но ну, ей было 70 лет, когда мы начали трудиться. Зато она очень многое сотворила. Она всю жизнь, обижаясь и гневаясь на мужа, которым она рассталась, который, как она сказала, его ее бросил. Вот, она в 75 лет съездила к нему, попросила прощения. Согласитесь, это шаг. В таком возрасте это. Причем это делала, сделала самостоятельно. То есть, и сейчас она избавилась от многих болезней, ездит по родственникам, всех тормошит и так далее. То есть, своим собственным примером показывает, как можно жить. Так что это все возможно в любом возрасте можно достучаться но конечно только не в тех случаях, когда человек уже не вменяем. Ну что вы смеетесь там очень много больных, которые действительно в таком состоянии находятся станьте тогда связующим звеном сначала выстраивайте отношения с ними с каждым. Потом потихонечку убираете те напряжения между ними и постепенно, постепенно вы выведете их в пространство, в одно пространство и посадите за круглый стол. Проявите мудрость. В этом и заключается ваш духовный рост, не в практиках каких-то духовных, понимаете, не в учениях. А то чистить землю, конечно, мостаки. Вот собрались там какой-то группой духовной, почистили землю, и все пошли довольные по домам. Приходит домой, а дома он лежит. Да. Может сказать, что пошла на как-нибудь занималась? Занимается. Как Нет, она занимается. Она очень интенсивно, у нее своя там составила себе программу и очень интенсивно занимается. Потому что она а, уже в 60 лет у нее была такая работа, сидячая, ну, бухгалтером всю жизнь, она горб себе заработала, горб был очень серьезный. Так вот, она убрала горб в таком возрасте, согласитесь, это очень серьезно. То есть выставили. Ну да, то есть там упражнения серьезные такие. Нет, а. я... Вот упражнение она сама, то есть она сама. Я, она читает книги, мои э, реже, читает, читает много других. Нет, Но она прислушивается. Но все-таки других ценит больше. Авторов. Я это понимаю, то есть нет вопросов. Хорошо. Так это второй этап. Есть третий этап. Третий этап. Нужно дистанцироваться от родственников. И выйти на состояние, когда мать как прохожий и прохожий как мать. Это состояние когда вы действительно воспринимаете все человечество, всех людей, как своих родственников. И это действительно верно. Потому что ученые доказали, что мы все произошли от одной проматери. То есть мы все родственники, по большому счету. И вот после того, как вы выстроили отношения с родом, когда, после того, как посадили туда семена, и там пошли ростки, полили все, культивацию сделали. Отпускайте рот, отпускайте рот. И только уже изредка отслеживайте и помогайте, а в основном сосредоточьтесь на тех, кто рядом с вами, с кем вы работаете, с кем вы живете, на площадке, в доме. Со всеми встретившимися людьми надо построить добрые, уважительные, дружеские отношения. Поистине, прохожие как мать, мать как прохожий. Вот на какой уровень надо выйти в отношения. Что-что? Конечно. Ну, пишете, нет ну пожалуйста не вы э, пусть <связывается> в принципе все это остается но внутренних не должно быть привязок никаких нет вы не никаких выделений вы не выделяете их в общем пространстве понимаете это не просто <связывается> да <связывается> нет, ты же но не помогает, да да не выделять <связывается> их на фоне других всех <связывается> людей <связывается> это очень важно В первую очередь нужно увидеть, что привязки никогда не бывают односторонними. Значит, вы их не отпускаете. Найти это в себе. Чем вы привязываетесь к родителям? Какими такими благами? Какими вопросами? Найдите в себе вот эти вот крючочки, тогда вам будет легче развязать отношения они обязательно присутствуют в вас. Обязательно. Это к вопросу честности. Помните, я вам сказал. Сегодня важнейший инструмент – это честность. И человек считает, что какой-то результат получает, потому что он живет рядом. Ну он конечно, может конечно, работу. конечно, она может быть но конечно, она может быть но конечно, она может быть конечно, конечно. Пожалуйста, а в каком нужно? Дистанцироваться. А в каком нужно? дистанцироваться. Здесь от возраста не зависит. Точнее, зависимость очень небольшая от возраста. После того, как вы вышли в самостоятельную жизнь, а это начинается, ну, в общем-то, по окончании учебы в принципе. То есть, когда вы заканчиваете обучение, но опять же, обучение, я имею в виду, уже институтское обучение, кто-то после школы выходит самостоятельно, это, это же... По-разному решается вопрос. Но вот в студенчестве человек может уже и в студенчестве дистанцироваться. В зависимости от того, где он живет. Если учится в другом городе, это один вопрос. Если в этом же городе, надо посмотреть. Может, иногда стоит жить даже в своем городе, но отдельно от родителей. Бывают такие ситуации, но здесь нет жестких рекомендаций. Нужно очень тонко отслеживать. Если родители не вмешиваются, не ограничивают, не не мешают, то можно, в общем-то, и отношения держать в том состоянии. Если начинаете чувствовать дискомфорт, отсутствие свободы, то здесь уже надо принимать более жесткие меры. То есть, это вопрос очень тонкий. Вот здесь может быть вопрос такой, особенно для девушек, потому что им не грозит, Уход в армию, они могут учиться и на заочном, на вечернем, то есть и уже заняться какой-то деятельностью, профессиональной деятельностью. Это вообще, учитывая то, что сегодня подготовка вузовская настолько слабая, то есть она резко упала, как специалистов готовят слабо, то полезно работать и учиться учиться и работать по специальности. Я вот у меня дочь, первый курс проучилась, я смотрю, спит до обеда, съездит, там что-то где-то потусуется, сдает на пятерке. Думаю, что это за учеба такая? Говорю, слушай, это не это будет не диплом, а одна бумажка. Знаний-то никаких. Навыков-то никаких. Ну, это э, институт телевидения и радиовещания. Ну, в общем-то, он государственный, все, но все равно там довольно так, видать, такая артистическая такая атмосфера. Богемная, да, богемная обстановка. И вот все со второго курса перевелась на заочный, работает. Сейчас она уже четвертый курс, она уже получает там почти тысячу долларов, работает по специальности, она уже профессионал и так далее. То есть это все. То есть она решила вопрос. Так что здесь по-разному надо смотреть, по-разному подходить. Так что вот здесь вопроса рода, конечно, можно рассматривать долго и много. Я сторонник того, чтобы ни в коем случае не вмешиваться искусственно в этот процесс. Любое вмешательство, искусственное вмешательство в процесс это может привести к еще большим проблемам. Есть э, статистика, сколько в армии гибнет молодых людей, сколько их калечит, то есть об этом много пишут э, в средствах массовой информации. Вот. Но эти цифры ни в какое сравнение не идут с цифрами гибели искалеченных, посаженных на иглу молодых людей, в студенчестве понимаете и поэтому когда мама толкает спину сына оберегая его от армии толкает его в институт она зачастую толкает его к еще большим проблемам иногда их гибели об этом надо помнить и относиться мудро если парень не хочет учиться, не хочет работать, не хочет стать самостоятельным, взять на себя ответственность за свою жизнь. Ни в коем случае нельзя ему помогать избегать армию. Пусть идет и получит свое, в зависимости от своего характера, от своего мировоззрения и чем спокойнее. Чем мудрее будут вести себя родители в этой ситуации, тем более хорошие условия у него будут для службы. Чем больше родители будут беспокоиться, плакать, сетовать, тем больше у него будет проблем. Чем больше родительской опеки, тем больше проблем. Эти пропорции всегда действуют. Армия вообще-то, конечно, не сахар, но я бы вообще-то э, на уровне государственном сделал все, чтобы армия стала местом, в котором мужчины, парни, точнее, становятся мужчинами. Это место действительно инициации мужчин. Так должно быть. Так должно быть. И по большому счету, все-таки так оно и есть. Так оно и есть. Да, в лучшем варианте. Потому что в студенчестве инициации мужчин не происходит. Там, скорее всего, происходит инициация мужчин в женщину. Со всеми последующими проблемами. Пожалуйста. На кто-то трудовые отношения. Я не видела, допустим, праздников, поэтому на фамилию, Калас как-то свои фамилии уже дал, Как она повлияет на народ? Смена фамилии, конечно, влияет на реализацию человека. Но здесь много, опять же, разных факторов, которые могут свести на нет это влияние. Все зависит от самого человека. Ведь смена фамилии, ну, например, девушка выходит замуж и меняет фамилию. Вы этот момент имеете в виду? А, вон как, я не расслышал этот момент. Прадед сменил фамилию. Вы знаете, это, конечно, глубоко, и в данном случае надо смотреть индивидуально, просматривать эту ситуацию. Но всегда за сменой фамилии происходят какие-то вещи что-то происходит что-то за этим стоит другое дело положительное отрицательное и насколько эти изменения э, проявляются это зависит от многих причин и так однозначно нельзя сказать однозначно нельзя сказать девушки ну здесь видите э, здесь опять же вопрос э, очень тонкий да. Дело в том, что девушка в таком случае входит в пространство другого рода. Но неся в себе все таки энергии того рода, происходит очень мощное объединение двух родов через этот процесс. Поэтому э, здесь каждый вправе принимать то решение, какое э, он желает, и вот это, а вот это желание должно... Быть согласована с душой это лучший вариант. Душа это лучший подсказчик, ну, интуиция ли, которая четко вам подскажет, что нужно делать, сохранить ли свою фамилию, то есть остаться на разных фамилиях, или сделать двойную фамилию, или принять фамилию. То есть вот это вот определяете через общение со своей душой. И при согласовании, мудром согласовании со своим партнером. Потому что это тоже важный фактор. Потому что это может в некоторых случаях это может быть очагом напряжения. То есть это, еще раз говорю, это очень индивидуально, тонко, но вот эта мудрость позволит вам найти это решение. Здесь можно добавить также, вот заодно и такой вопрос. Выбор имени ребенка, милой женщины. В большей степени именно вы должны чувствовать, с каким именем к вам идет ребенок. Он идет не только в определенную семью, в определенный род. Он еще идет с определенным именем, со своим именем, которое он желает иметь для реализации своих планов. Постарайтесь не насиловать ситуацию и его жизнь. Постарайтесь услышать, что он хочет. Святки, наверное, э, святки ⁇ это схема, схема э, далекая от истины, э, но все-таки ей как-то придерживались, и что-то там... Но это э, не... Она никогда не была истиной. Это просто пытались как-то, зная, что это имеет значение, как-то привязывать. Но зачастую этим еще более усложняли судьбу. Еще более усложняли судьбу. Это надо чувствовать еще на уровне беременности, на уровне беременности. Прислушиваться, это интуиция, это умение общаться с миром, это вот как раз состояние человека осознанного. Надо знать языки мира, общаться с миром.